Всем привет! Сегодня хочу раскрыть такую тему, как усталость. В этом видео хочу рассказать, почему я чувствовала периодически себя усталой. Возможно, это вам поможет, и вы сможете избавиться от этой усталости, которая мешает вам жить. Одна из причин, почему ты часто устаешь, это потому, что ты работаешь через силу, то есть преодолеваешь самого себя. Порой это даже полезно, когда ты работаешь на долгосрочную цель, например, когда ты учишься и ты собираешься получить диплом. Но если ты не знаешь, ради чего ты преодолеваешь себя, то есть ты не знаешь, зачем ты ходишь на работу, не знаешь, для чего ты предпринимаешь те или иные действия, тогда эта усталость тебе идет во вред. В общем, разделяйте усталость, либо это усталость на пути к вашей долгосрочной цели, тогда можно потерпеть, где-то отдохнуть, присесть, приостановить свою деятельность ненадолго. Либо это усталость из-за того, что вы не знаете, чем вы хотите заниматься и делаете то, что принято обществом, но делаете это не для себя, просто потому что так надо. Второе. Возможно, у тебя нехватка железа в организме. Лично я заметила такое, когда была беременна, я сдавала часто анализы и в один период начала чувствовать себя очень уставшей, постоянно хотела слежать, ничего не делать. И как раз таки в этот период анализы показали, что в моем организме содержится мало железа и рекомендация врачей была есть побольше мяса и железосодержащих продуктов. После того, как я начала выполнять их рекомендации, мое состояние заметно улучшилось и анализы тоже оказались в норме. Также нередка причина хронического недосыпа. Учеными уже доказано, что большинству людей нужно спать 7-8 часов в сутки. Некоторые думают, что им можно спать меньше часов, что они хорошо себя чувствуют и в 4, и в 5 часов, но таких людей очень и очень мало. На самом деле у большинства людей просто появляется хронический недосып, и организм начинает к нему привыкать, и как одно из последствий это хроническая усталость, от которой можно избавиться, если вы... Хорошенечко так отоспитесь, потому что недобор часов сна легко восстанавливается, если вы поспите. Возможно, ты чем-то болеешь. И это может быть не только простуда или грипп, поэтому рекомендую обратиться к врачу. Тут комментировать я не буду, потому что здоровье оно очень важно, и за ним нужно следить. И периодически ходить к врачам. Еще одна причина ⁇ это ты, возможно, плохо питаешься. Лично я, когда начала вести дневник питания, заметила, что, несмотря на то, что я ем постоянно, да, я очень люблю поесть, несмотря на то, что я ем постоянно, у меня либо недобор калорий был в течение дня, либо калорий было много, но там было при переизбыток углеводов и жиров, а белков мне не доставало. Естественно, поэтому организму неоткуда было брать нужную энергию, правильную энергию, и усталость... Незамедлительно давала о себе знать. В общем, попробуйте следить свое питание, возможно, вам поможет дневник питания. Либо просто посмотрите, что вы едите в течение дня, и это вам может помочь. Возможно, также вы пьете очень много кофеина, который содержится в кофе, чай и даже какао. Попробуйте избавиться от этой привычки пить постоянно кофе, чай, какао. Или другие кофеиносодержащие напитки. И вы заметите результат. Я пробовала это делать. Я не пила в течение 30 дней ничего кофеиносодержащего. И могу сказать, что чувствовать я стала себя гораздо лучше. И утром мне стало проще просыпаться. То есть раньше, когда я пила кофе, чай, утром мне было тяжело открывать глаза. И тяжело было просыпаться, не хотелось. А после того, как отказалась от кофеина, на удивление, я стала лучше спать и лучше просыпаться. Но сейчас я, конечно, пью кофе и чай, но не, уже не в таких больших количествах, как раньше. Еще одна популярная причина – это, возможно, ты пьешь мало воды. Поэтому твой организм обезвожен, и он замедляет все процессы, которые происходят в нем. Соответственно, ты сам тоже замедляешься и чувствуешь себя уставшим. Попробуй э, начать пить воду, да, возможно, некоторым это будет тяжело, но попробуйте пересилить себя, заведите бутылку двухлитровую, которую вы будете выпивать в течение дня. Это будет своего рода челлендж для вас, и после того, как организм восполнит недостатки жидкости, вы заметите, что стали бодрее, и организм сам будет напоминать вам, что ему нужно попить. Или же ты мало двигаешься, и поэтому у твоего организма очень маленькая выносливость и большое количество дел его просто просто очень сильно утомляет. Например, представьте, что вы лежите в течение целой недели на диване и потом сразу резко начнете бежать, то естественно у вас не будет никаких сил и вы очень быстро почувствуете себя уставшим, так и в течение всей вашей жизни, если вы в определенный период времени делаете практически ничего, то а, если вы резко начнете что-то делать, достигать каких-то своих целей, то вы очень резко почувствуете себя уставшим. В общем, попробуйте заниматься спортом, выносливость ваша повысится, и, соответственно, вы станете бодрее, веселее и умнее. Либо ты мало бываешь на свежем воздухе, это тоже веская причина того, почему ты устаешь. Во-первых, прогулки на свежем воздухе это те же самые физические нагрузки, которые повышают твою выносливость, я об этом говорила выше. Во-вторых, кровь в твоем организме насыщается кислородом, и все процессы, ускоряются и ты сам тоже становишься бодрее и ускоряешься и перестаешь чувствовать себя уставшим в третьих, почаще гуляй на природе потому что на природе мозг отдыхает гораздо быстрее ему не нужно концентрировать внимание на рекламных счетах на дорожном движении на том, куда ты идешь, зачем ты идешь там ты просто расслабляешься и идешь по какой-нибудь тропинке лицезреешь эту красивую природу в общем отдыхаешь душой, сердцем телом, мозгом и всем чем только можно почаще гуляй или же ты ешь очень много сладкого я об этом говорила в предыдущем видео но смысл в том что уровень сахара в твоем организме постоянно скачет от этого организм постоянно переделывает свои процессы то есть при большом количестве сахаров крови организм работает по одному принципу при низком уровне сахара в крови он работает по другому принципу и поэтому если уровень сахара в крови скачет ему постоянно нужно переделывать эти процессы это утомляет это на это тратится энергия и на твою жизнедеятельность просто не остается сил поэтому ты часто устаешь в общем, постарайся отрегулировать количество сладкого. И для этого тебе может помочь мое предыдущее видео. Также, возможно, ты устаешь, потому что потерял смысл жизни. Его обязательно нужно искать. Это очень обширная тема. К этому нужно очень серьезно подготовиться. Как-нибудь я расскажу об этом в другом видео. А пока просто подумай о своем здоровье. И пусть это будет твоим смыслом жизни на сегодняшний момент. Придет время, и ты найдешь свой смысл жизни. моей помощью, с чужой помощью или же сам. Но сейчас просто сосредоточься на своем здоровье, и пусть это будет твоим основным смыслом жизни. Или же ты сидишь очень много в социальных сетях, это очень сильно утомляет, во-первых, потому что там большой объем информации, во-вторых, ты смотришь на то, как живут другие люди, это очень сильно демотивирует. И еще очень много причин, почему в социальных сетях сидеть не так хорошо, как кажется. В общем, поменьше сиди в социальных сетях, и ты будешь меньше уставать. Попробуй! У меня есть видео на эту тему. Еще одна причина, почему же ты устаешь, это потому, что ты перестал делать что-то для своего удовольствия. То есть ты постоянно сбежишь в какой-то гонке, постоянно стремишься достичь каких-то целей, и ты забываешь остановиться, отдохнуть и просто заняться делами, которые доставляют тебе удовольствие. Например, кто-то любит вышивать, а кто-то любит играть на компьютере. Периодически давайте себе отдохнуть, и это поможет вам чувствовать себя менее уставшими в этой гонке за жизненными целями.